Привет, друзья! Есть у меня на пасеке вот такая колода, я ее называю дублянка, улей дублянка. Это была когда-то липовая бочка давным-давно и как-то она у моих родителей не знаю куда взялась, и тут хранилась когда-то зерно, я так понимаю, давным-давно, и я ее решил сделать с нее улей колоду. Отрезал ее, она была по длине, отрезал ее и прибил дно. Теперь у меня эта колода, правда она обшарпанная, я сейчас ее буду красить. Это сюда я засыпаю. То есть она у меня предназначена чисто как для эстетики. И как бы я с него не мед не беру, а просто как бы чтобы были летали пчелки, чтобы на пасеке было что-то подобное. Я в будущем планирую сделать такой маленький уголочек на пасике, так сказать уголок музей и сделать несколько таких подобных ульев там соломины или ули ну и так далее но это будет дальнейшем будем делать это все по возможности а сейчас я хочу вам показать этот улей колоду и я его он уже у меня старенький раньше тут были пчелы потом по стечению обстоятельств меня не было пасеки как-то пчелы здесь пропали и как-то я его не заселял и он у меня так стоит. Я его сейчас приведу, так сказать, в рабочее состояние. И потом заселим сюда вместе с вами какого-нибудь роя словим. А я думаю мы словим. И здесь будет у нас обитать рой. Вот такая улей. Я сделаю ее на два литочка, как бы. Ну и вот такую крышу. с. Оно надо его покрасить это вот обычная крыша я сделал и здесь подушка лежит и крышка вот такую крышку я сделал и что я сделал я сделал сюда здесь становится вот э, у нас тут а, вот стоят старые наши рамки э, вот такие ну они уже плохие я сейчас у меня есть украинская рамка хорошая, новая я сделаю сюда сейчас вощинку новые рамочки сюда поставлю и заселим сюда пчелок вот так у меня тут вмещается 7 украинских рамок он полурамочный, полу так сказать, безрамочный 7 рамок сюда вставляю а здесь у меня, я набил такие планочки тут пчелы тянут языки уже до стенок эти языки я не трогаю трогаю, ну, когда уже там э, не, некогда им расширяться тогда языки я эти выламываю ну а так в принципе он функционирует у меня просто как э, жилище и больше ничего, вот здесь внутри вот такая она, ну грязный конечно ну сейчас я это все Сделаю, прибил сюда такую Слещины, наверное Я не помню Ободочек, чтобы закрывалась крышечка Ну и в принципе Вот такой улей Место, конечно, маловато, но если с учетом Вот этих, получается 7 моих рамочек и плюс 4 Вот этих планочки, на которых они тянут Языки, получается на 11 рамок Ну, для рая это нормально То есть, для жилища их. Вот такая колода у меня, ну и теперь я ее сейчас покрашу и будем с ней работать дальше заселим, сделаем рамки, покрасим и заселим туда рой и будем смотреть как он обживает нашу улей колоду ну вот и докрашиваем мы наш Решил покрасить в желтый цвет по той лишь причине, что на пасеке есть была баночка желтой краски ПФК И поэтому решил покрасить. Был зеленый, теперь пускай побудет светленьким. Пускай будет побольше у нас светлых тонов, чтобы больше было позитива на пасеке, чтобы радовался глаз наш и мой, и моих друзей, которые приезжают ко мне на пасеку. Людей, которые приезжают на экскурсию ко мне. Просто гостей. Да и ваш, наверное. Можно его покрасить будет еще второй раз. Ну, посмотрим. Пускай сейчас высохнет первый слой. Посмотрим, как там будет с вторым. Вот как бы и все. Наш леточек еще. Прокрасим, потому что краска впитывается, ну, примерно так. Примерно так. Будет желтый. Ну, возможно, еще сделаю какие-то черные пятна. У меня есть черная краска. Попшикаю. Может быть это. Теперь крашу крышу и делаю рамочки. Крышу я решил покрасить. У меня остатки тоже какое-то деревозащитное защитное средство такое красное дерево написано. Это какой-то лак, краска лак. Тоже остатки, и эти остатки мы тоже пустим на крышу. У нас получился, получится желтый пулей и такой красно коричневая красно-коричневая крыша. Ну и последний штрих, наш, наша верхушка. Наша верхушка тоже будет у нас прокрашена. Я думаю что эти остатки все пойдут, но тут еще не на одну и крышу. крышу. Так. Ну вот, друзья, ули наш готов, ну, подготовлен почти. Осталось ему высохнуть, ну и все, крыша наша покрашена, улей наш покрашен, теперь делаю рамочки. И э, подготавливаем, короче, рамочки. И ловим нам нужен рой. И ловим роя. Всем привет! Словил я только что небольшой рой. Ну, телефона под рукой не было. Пока принес домой, уже кинулся. Исполнил, что надо снять видео. А заселение нашей улей колоды маточка тут неплодная, молодая. Раючик очень такой небольшой, я бы сказал бы маленький. Ну я думаю, что для улей колоды сойдет молодая неплодная матка. Главное, чтобы она облетелась. Я ее не выдерживал ни в подвале, нигде просто словил. И сразу же высыпал вот на фанерку и вот они пошли матку я видел не пометил сразу ее в принципе решил что пускай так и останется пчелки заходят теперь наша улей колода или улей дублянка будет заселена райочек небольшой уже какая-то часть зашла в улей Посмотрим, как оно дальше будет. Есть, конечно, как бы риск, что райочек может слететь. Если бы это была не плодная матка, то, как бы, я думаю, проблем бы не было. А так как эта матка не плодная, то пчелок ничего не держит. И если вдруг что-то им не понравится в улье, то они могут слететь, потому что когда-то я уже заселял именно неплодкой, я имею в виду неплодной, рой с неплодной маткой, то они было слетали. Ну ничего, все, вот так Раючек у нас есть. Улей дуплянку мы заселили, и теперь посмотрим дальше, как он будет развиваться. Все, с вами был Иван Фабро, до новых встреч, пока!